При приготовлении всякого рода напитков для души немаловажную роль играет процесс фильтрации. Особенно на финальной стадии перед розливом. Многие с этим сталкивались. Ведь не каждому хочется пить мутный напиток. Я тоже прошел довольно тернистый путь. Начинал использовать вот такие воронки сеточкой, с использованием ваты, всяких нетканых материалов, ватных дисков. Но когда дело доходит... До напитков, которые трудно фильтруются и имеют слизиобразный осадок, то сразу задается вопросом, а зачем не тратить столько времени? И как этот процесс сделать более эффективным? Тут на помощь вам придет платная фильтрация. Я уже несколько лет и занимаюсь, и понял, что это лучше, чем использовать вот это все барахло. Существует... Простые системы, состоящие из ручного насоса и слегка переделанной крышкой, куда вставляется трубочка, и далее будет рассказано, как дальше делается. Сейчас фильтрую с помощью вакуумного насоса и насадок. Для финального фильтража, для предварительного об этом поподробнее будет рассказано дальше на самом деле это сильно облегчило процесс чего и вам желаю смотрим Это обычный ручной насос из набора вакуумных крышек, который продается везде. Это слегка модернизированная крышка из набора с просверленным отверстием под трубку. В это отверстие вставляется трубка. Сама трубка должна вставляться очень плотно. Вместо отверстия можно поставить штуцер. Это фильтрующие насадки, одна для предварительной фильтрации, другая для более тонкой очистки. Эта насадка сделана из обычного шприца. Заглушки сделаны отверстия для свободного прохода жидкости. Этот крестик нужен для того, чтобы отверстие не забивалось фильтрующим материалом. Именно вот это выходное отверстие. В качестве фильтрующего материала можно использовать ватные диски. Толщина и плотность укладки на ваше усмотрение. Край насадки сделан под скос, чтобы ее не присасывало к дну банки. Теперь соберем всю конструкцию. Насадку фиксируем на нужной высоте. Монтируем крышку и насос, и качаем. Вакуум делает свое дело. В конце, возможно, придется поправить положение насадки и закончить фильтрацию. Разберем саму насадку. Как видно, результат на лицо. Заготовка стала значительно чище, и это сделано очень быстро. При необходимости вторичная фильтрация делается так же, только насадка другая. Пример вторичной фильтрации но с вакуумным насосом, о котором будет чуть позже. Сравнение степени прозрачности говорит о том, что фильтрация работает, Обычный топливный фильтр с AliExpress, но он слегка доработан. Штатную сетку можно выкинуть, она не нужна. Фильтр сделан из металла и имеет уплотнительные резинки правда это стекло. Аналогичная ответная часть. Внутренняя часть немного доработана, канавка где проходит отфильтрованная жидкость. С этой стороны жидкость приходит на фильтрацию. Здесь сделано два отверстия, которые соединяются между собой. Отсюда жидкость через отверстие попадает в фильтр. Этот выступ как ограничитель для фильтрующего материала. Здесь остается небольшая свободная зона, где остаются крупные фрагменты. Эта часть забивается фильтрующим материалом, например ватными дисками. Чем плотнее набивка, тем дольше и тоньше очистка. Фильтрующий материал упирается в выступ, тем самым создается свободная зона. Сколько забивать решите сами по опыту. Эта часть подсоединяется к вакуумному насосу, а другая часть в продукт, который хотите очистить. Вот и все. продемонстрируем работу на барбарисовой настойке. Соберем сам фильтр, как было показано ранее. Соберем саму систему. Обычная крышка, но слегка доработана. Трубка должна входить очень плотно. Вакуумный насос тоже с Алиэкспресс. Включаем насос и наблюдаем за процессом. Процесс идет споро и эффективно. Процесс закончен. Разбираем фильтр и саму установку. Вся «шняга» в кавычках осталась в фильтре, как говорится, результат налицо. Благодарю за внимание.